Дается жилой дом. Площадь объекта вместе с пристроем баней 62 квадрата. Площадь участка три сотки. Два этажа. Одна жилая комната расположена на втором. Год постройки дома 90-е. Материал кирпич. Хорошее состояние, пластиковое остекление. Подъездные пути. Грунтовка со стороны село Альгешева. Либо пешком остановка березовая 10 минут дом с правом регистрации имеется электричество летний водопровод круглогодичный проводят этим летом канализация имеется парковочное место во дворе возможно помощь с кредитованием детский сад школа супермаркет спортзал магазин магнит возле остановки Торгово-развлекательные учреждения, а также спортивно-оздоровительная направленность. Все это рядом, в доступности.